Сатана! И бог! И бог! Сатана! И бог сатана, и Помнишь, ты обещал мне показать свое новые изобретение? Ну да, я ну, помню. Вот, смотри. Я бы хотела использовать это каждый день. Что это? Это? Ну... Это маты. А они а уже для того, чтобы люди попадали в маты. Ты да, не ел. Что, ты украл это, что ли? Что это значит? Это же Бог! Сатана! И Бог из-за! Так, смотри, осторожно, только не разбей, а то может случиться непоправимое. О, оно еще и воняет, шутка. Может быть зря мы это затеяли? Да, я тоже думаю, конец света был бы, наверное, гуманнее. О, я, конечно, понимаю, что люди должны искуплять свои грехи, но это... Ладно, с одной стороны, но если здесь плохой парень, Последний момент. Как мы это назовем? Прописки тем, как начал Бог, и и Бог, и Бог, и Бог какую-то хрень выставил, надеюсь, что не страшно. Знаешь, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, не да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Я его отправил, а что это было быть? Да так, не Ну, скажи. Да блин, это был новый патриарх, теряй Я ж ему на голову наступил. Замей. Сатана и Бога замей. И бог и зам.